Здравствуйте, Павел! Здравствуйте, дорогие зрители! Мое имя Александр, мне 38 лет, сейчас я нахожусь в Испании. И хочу в этом видеоотзыве записать, рассказать коротко, насколько это возможно, свою историю до встречи с Павлом Дмитриевым, с его техникой, с тем, как он мне помог, как, мягко говоря, вообще выручил. Что было во время, что было после, чтобы людям, которые только в начале могли увидеть что-то свое, все мы в чем-то похожи. Наши истории переплетаются. И в этом видеоотзыве об этом все постараюсь слаженно рассказать. Речь, конечно, я не готовил. Я надеюсь, оно пойдет естественно от души. Так всегда хочется. Ну что сказать, на ум приходит только вот, есть понятие цена, есть понятие ценность. Цена 1 доллар, а ценность 100 тысяч 1 доллар минимум, потому что оно ну, реально как, я бы хотел даже оценить это деньгами, словами, благодарностью, это невозможно оценить, потому, почему, потому что... Вот как можно оценить, вот реально, я был в депрессии 12 лет, мне ни в чем не везло, мне было во всем закрыто, в бизнесе, в личном, в семейном, никого, ты один, вообще ничего. Я столько груза насобирал, я эмоционально выгорел, я не знаю, раз пять, столько дел пробовал и все, ноль и крах, подъем, спад, подъем, спад, подъем, спад, это так вымотало. Я уже понимал, что это непонятная невидимая сила тащит меня, извините, как мордой по асфальту катоки. что происходит, ты не понимаешь. Дошло до меня, что все дело в подсознательных программах, негативных установках, и действительно жили мы в рабстве. И в нужное время я встретил Павла Дмитриева, когда здесь, за границей, ты как беженец один, у тебя нет ни работы, ни денег даже на еду. Ты на последние деньги покупаешь вино, а не хлеб, потому что тебе уже все равно, что с тобой будешь. Ты пьешь, куришь, у тебя депрессия. И тут появляется этот человек, Павел Дмитриев. Я только ангелов просил. Недавное событие было, это слияние Сатурна и Юпитера. Я только на это чудо уже надеялся. И пришел Павел Дмитриев. И дал большущую ценность. Он мне просто отвлек от суицида. Ну, Я уже давно говорил, что я, ну, люди так не живут. Я не хотел жить. Но поскольку не мог убить себя, я делал это медленно. И каждое его слово, как он говорит. Я пересмотрел весь канал. Все, как я говорю. Мне честно кажется, что Павел Дмитриев реально мне временами, я не знаю, ощущение такое. Он как будто лучшая версия меня из будущего, которая мне помогает, мне такому здесь тоже пробудиться, как творец, понять, кто это. Как минимум гипно и программа «За доллар», тренинг «За доллар» Помогает снять тот базовый пласт программ, чтобы мы наконец-то как Творец, как душа начали пробуждаться. Вот что делает Павел Дмитриев, не просто убирают у тебя страхи, блоки, тебя финансово поперло, у тебя все классно, все, жизнь удалась. Нет, это, это глубже, это, той, это даже способ пробуждения из этой матрицы, из этого глубокого сна. Вы увидите, что вы и есть Творец. Это все, конечно же в комбинации с айоваской, с другими растениями Амазон. Это тоже мой подход. Удивительно, какого я человека встретил. Я очень благодарен ему. Павел, я тебя вообще люблю, честно. Извини, что на ты. Но я не могу. Это фамильярность, мне прям душа рвется. Я хочу на ты открыто. Ты мне такую ценность подарил. Ты мне жизнь спас, в прямом смысле слова. И такая возможность прорабатываться за 1 доллар, даже в группе, которая прошла 1 доллар. Это все равно было, Это великая помощь была мне. Это... Я не могу просто отсознить это. Я не могу словами это выразить, честно, простите. Но... но Фух. У меня страхи уже ушли. Панические атаки нелепые. Стало мне как-то легче. Нашел какую-то работенку. Двигаюсь в этом направлении. То, что три месяца я прошел около 30 проработок, это было, знаете, как пенку с кофе сдуть. Это как... Ты только вот так вот э, листву э, рукой так смахнул, а там у тебя, дай Боже, дай Боже, у тебя там... Мы себя не знаем. Я думал, что я себя знаю, что я такой человек аналитического склада ума, что я вот эзотерика, трали -вали, что я самоанализом занимаюсь, что я себя познаю, что я себя узнаю, изучаю. Да, это было мое стремление, но это было... Ты не видишь просто. Ты вот как сам в себе, ты себя не видишь, и все. Для этого реально нужен э, гипнокоучинг, нужны тренинги по Владимиру и Айаваска. Однозначно, это в комплексе просто отличный, отличнейший инструмент по пробуждению и выходу из рабства. И реально, что мы увидели, что мы и есть частичка Творца, мы и есть Творец, мы реально все одно. Это так интересно. Мы одновременно во всех измерениях но это другая тема я не знаю как выразить эту благодарность И я надеюсь это видео понравится я не знаю что я сказать честно мне хочется все сказать это, это великая ценность это это единственный человек это сделал на просторах интернета многие говорили да подсознание там что там его там чисть его там обучай его там то все а как это сделать, никто не говорил. А если ты даже хочешь это делать, и у тебя нет денег. И тут появляется Павел Дмитриев. Один доллар, это, это чисто символически. Это чтобы дать шанс таким безнадежным, как я. Огромное спасибо. И вот даже маты в Ютубе, это именно в тему, это именно в правду, это именно обо мне, это именно я бы так говорил самому себе и таким, как я. Это идеально сказано, Павел. Большое спасибо для пробуждения. Когда, когда Павел рассказывает как родители ломают детей, как вот они радуются, когда ты парализован. Это все было в моей жизни. Я был парализован два дня. Потому что мамочка хотела в дурку меня запереть. А я специально при ней э, вот эти таблеточки, что мне приготовили, я и выпил их. Ну так, раза в три больше. Ну и меня парализовало. И она была очень довольна. Это было видно на лице. И тут слушаешь Павла Дмитриева потом... И он это все говорит, и не верится, и не верится. Как такое может быть? Ведь мать это святое это единственный человек, который за тебя, безусловно, всегда, каким бы ты ни был. А нет, не тут-то было дружище. И все эти вторичные выгоды увидел с этим связаны, чтобы засунуть себя в задницу, извините, в большую уже, чтобы вот мать увидела и хоть как-то выпросить от нее любовь. И много-много всего. И страхи, блоки не мои появились с 15 -го года. Начали страхи закрадываться. Вот это все. Просто тебя как гайки а, зажимало, зажимало, зажимало. А программа Павла Дмитриева это спасение, это спасательный групп. Это выход из этого. Это... Это новая жизнь, это тяжело, да, это будет штормить, трусить. Я думаю, да ладно, меня уже и так трусило, штормило. Ну и еще поштормить, ты наново это увидишь, где-то вспомнишь старые травмы, чтобы их отпустить навсегда в проработках, да. Это надо сделать, если хочешь. Если хочешь, значит, жить. Это подарок, это... Никто такого не делал, это огромнейшая ценность. Никто такого не давал. За это берут минимум тысячи. Это бесценно, это в чистке раз. Во-вторых, тренинг за доллар меня надоумил, что я скитаюсь, потому что я не знаю себя, не ценю себя, не люблю себя и, не, естественно, не могу себя принять, что вот я могу стать целителем, да, что это есть мои гены, что у меня по роду отца и знахари были и так далее, и что меня всю жизнь тянет к этому в психологии, познанию. Как я, да кто я такой? Ну, конечно, с рабскими программами кто я такой? А если их почистить. Вот у меня и шанс на новую свободную жизнь, да, дальше работать, дальше учиться. Хочу этот видеоотзыв оставить для тех, кто только начинает, что, пожалуйста, не спорьте. Я вот тоже такой бронелобый, что ну, только из-за того, что ты не видишь, ну, невозможно увидеть себя, как уши без зеркала, ты не видишь себя, только и васка может тебя увидеть, помочь со стороны в комплексе вот этими. Программы почистил, а я ласточку сходил, потом опять почистил, потом еще какие-то. Оно вас будет вести, ваша душа, ваш дух, каждого будет вести, оно так идет. И Павел Дмитриев здесь играет огромнейшую роль просто. Я бы даже сказал, что это современный святой. Я не побоюсь этого слова. Это не потому, что я должен оставить видеоозгру хорошей красивой. Я вот речь не готовил специально, оно у меня как идет, так и идет. Выставит это канал, не выставит, я не знаю, я дал обещание, написать, э, за такую помощь оставить видеоотзыв. Я его чуть не забыл в этом трэше сделать. Вот Прошло 4 месяца уже. И есть многое, что сказать. Это я бы хотел... Ну, можно было даже в отдельном формате часик вебинара на все эти вопросы, ответы. Там очень много подробно. Я сейчас просто не могу вместить. Но это бесценно. У меня огромная благодарность, Павел. Спасибо, я люблю тебя реально. Ну, это... это... Это просто лучшая, ты лучшая версия меня из будущего. Дать такую ценность, дать надежду, что я, э, возможно, в этой жизни распакую свои таланты. Ведь они чувствуются, что что-то есть, а тебя тянет вниз, а другая сила наверх, и ты разрываешься. И вот Павел Дмитриев помогает избавить от этого груза. Реально новая жизнь. Под этими словами простыми, знакомыми, очень много всего. Это как, вроде бы, то все то же самое, но не то же самое. Очень тонко, очень тонкое узнавание себя у вас произойдет. Я не знаю, как это объяснить, надо почувствовать. Это все поможет вам Павел Дмитриевич, он дает огромнейшую ценность. Он не только вам даст инструмент шикарной работы над собой, он, возможно, вам, если у вас к этому есть склонность, прояснит ваши предназначения. У меня только догадки были. А Павел Дмитриев за один доллар и исцелил меня, и спас, и утвердил меня в моем предназначении. Сколько это стоит? Один доллар? Не думаю. Это цена символическая. Это, это, это большущий души человек. Это архат, если кто знает. Есть такие архаты, лидеры Хозяева своей жизни, которые сами живут и другим дают жить. За это огромная благодарность уважаю, уважаю. Так бы делал. Но сначала себя на ноги поставить, а потом уже и от меня пойдет помощь. Павел, огромное спасибо за шанс, за жизнь и за, и за будущее. На будущее спасибо. За все, за все, за все. Огромное спасибо. Я всем рекомендую однозначно. Советую. Идите, не упирайтесь. Если вы считаете, что у вас этого нет, оно у вас точно есть. Я ошибка умный тоже был. Ну, ментальный человек, который закрыл сердце, он думает, что он знает, а знание бесчувствования, оно не полное, и иллюзорное, дуальное. Уже не то, уже оторван от реальности. И так в этом человек может закостенеть, что искренне будет спорить и не видеть себя. И не потому, что он наглый или или конфликтный. Он просто не будет видеть себя. Павел Дмитрий помогает это увидеть. Помогает реально. У вас останется та же внешность, но внутри вы будете полностью другой. Вы все поменяется. Весь круг, страну, возможно. У меня вот у меня так происходит. Это это не стоит один доллар. Это стоит, я бы сказал, миллион и один доллар. Огромная благодарность Павел. Спасибо тебе, дорогой. Всем советую. Быть добру, пробуждаемся, объединяемся. Мы и так одно, мы только должны это увидеть. И Павел Дмитриев нам помогает в этом. В исцелении, в предназначении, в единстве, в пробуждении, в просветлении. Огромная благодарность Павелу. Спасибо. Спасибо всем и всех вам. Всего доброго. Как, как я часто говорю, удачи нам.